Всем привет! С вами Нинджа, и знаете, что сегодня случилось? Забанили стрим Шкура Гейминга. Именно да, Карины Сычевой стрим был забанен. Итак, я сейчас вычитаю вам с последней новости. Что же там такое произошло? Твич канал популярного геймера Карины Сычевой, известный под ником стример Карина, заблокировали в связи с нарушением правил сервиса. В официальной группе девушки во Вконтакте появилась запись, что показ запланированного стрима отменен. Позднее на youtube канале геймерши было опубликовано видео, в котором девушка рыдает и говорит о том, что канал – вся ее жизнь. О каких конкретно нарушениях правил идет речь, неизвестно. Проект Шаткура Гейминг со стримерши Шикарины приобрел п -п популярность среди интернет-сообщества, после того, как появилась информация о ее способах и размере заработка. Внешне милая девушка обильно ругается на камеру во время стримов. Пользователи донета девушки перечисляют небольшие суммы денег, сопровождая пожертвованиями от 0 до 15 рублей, оскорблениями в ее адрес. Таким образом, ей удавалось получать более, более двух 20 тысяч рублей, что за полгода принесло ей более 80-150 тысяч рублей, и все исключительно на ненависти к своей персоне. Вот так, ребята. Ну, если я найду, конечно, тот видос, где она там, но это рыдает, я, конечно же, его вставлю в этот видос. Давайте лайкайте, ребят, все-таки это произошло, и заманили такую убожество, как Карину, которая не нужна на Твиче, которая является мусором, отродием и жалким подобием стримера. Лайк, like, коммент, ребята, кто за, кто против нее. Я понимаю, конечно, найдутся э, те, кто будут меня хейтить, но я реально ненавижу Карину, и мне на вас насрать, ребятки. Так что... А те, кто просто ненавидит Карину, лайкайте, ребята. Ребята, это, это, you? ребята, это пиздец, вы видели? Просто Меня просто до сих пор трясет, меня до сих пор трясет, я пришла, меня просто... Сделать? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, мне плохо. Я не хочу.